Ты Алло, папа, ты когда будешь? Я мчу к вам. И еще я тебе подарок купил. Слона. У слонов огромное сердце. Очень скоро у тебя будет новое, самое крутое сердце. Люблю тебя. Я нашел деньги. Что? Ты где взял? Тебя сейчас это волнует? Добрый день, Антон Александрович. Я деньги нашел, так что вы можете начинать операцию. Я рад, но у меня выходной. Коллеги вызывали, они не могут найти вашего директора Игоря Петровича. Откуда я знаю, где он? Слушай меня внимательно. Потом скажешь, где дело, Петровичи. На да что ты намекаешь -то? Я бы на твоем месте поступил также. Скажи, откуда у тебя деньги и машина? Настя, я же тебе сказал. Лешенька, ну, врача! Еще одного такого. Но они должны быть у нас. Я их везу вам! Я прошу вас, я умоляю вас, начинайте операцию. Обещаю отвезти от тебя все подозрения. Что ты везешь вообще? Я тебя не под Я за жизнь своего сына боюсь! Малышка, успокойся. Они ничего не найдут.